Всем приветик. Смысл карточка. Дар света. У вас есть дар света. Вы очень светлый человек. Или светлый. Или светлый. Ну, мужчина светлый. Не только внешне, но и душевый. И также женщина не только внешне светлая, но и душевый. Вы добры ко всем. Также вы, как свет, показываете не просто там дорогу, чему-то учите других людей, своим опытом, знания, умениями. Вы также являетесь светом для людей, близких, друзей, для родственников. Вас видят как солнце яркое, которое освещает. Вы, когда общаетесь, вам люди улыбаются, вы улыбаетесь. Вы настолько яркие, не то, что вот прям активные, такие эмоциональные и вот внешние, но еще яркие и душой своими внутрен... своим внутренним миром. Вы также понимаете, что свет, доброта ваша, свет вашей души. У вас в большом-большом количестве. Кто-то в себе сомневается. Вы в себе не сомневаетесь. Вы верите себе, доверяете себе, цените себя, уважаете себя, любите себя. И также вы любите других, цените, уважаете. Вас окутывает не просто яркость, а именно теплота света, которая согревает всех вокруг. Всем пока.